Утро 1 февраля, вот, продолжаем загружать гуманитаркой и прочим разным как бы, машину, блин, еле утрамбовал сюда бронежилет, блин, это просто пипец, всей мощью напирал на эту бронедверь, здесь вот так будет стоять, вот это вот еще нужно думать куда присобачить. Вчера как бы машину уже заполненную, блин, нагрузили еще где-то раза в полтора больше. Тут, не знаю, она какая-то необъемная. Вот. Точнее, объемы в ней не заканчиваются. Кажется, сказалось куда уже, а все равно все влезает. Ну, если очень постараться. Короче, мы приехали в Симферопольский центр крови. Здесь плохо видно с деревьями. А что это такое? Квадрокоптер забираем для добровольцев. Из центра крови? А в центре крови стали квадрокоптеры делать? Что? Я говорю, в центре крови квадрокоптеры стали делать. Не слышу ничего. Лера, объясни историю, как вот, почему в центре крови забираем квадрокоптер? Потому что весь коллектив центра крови участвует с помощи ребятам и каждый месяц э, передают на, э, на помощь. Фронту, угу. все, ну, все что необходимо. То есть я составляю для них список того, что сейчас наиболее актуально, и по этому списку они как бы собирают все необходимое, соответственно. В этот раз это два новых квадрокоптера. Вот первый уже пришел, второй придет в субботу и отправится на Херсонское направление. А это куда идет? А этот на Запорожское направление, соответственно, там где у нас как раз успехи по фронту, Классно. по продвижению. Поэтому поддержим добровольческим это хороший квадрокоптер, он новый, с, со сбросом, поэтому... Прикольно. Я думаю, что Так, я держу. Тут, туда. Так. Еще. Я думаю, что тебе нужно уже применить... В силу. О, ш... Такая вот замечательная машина улыбака. Неожиданно тебя обгоняет какая-то такая грязная достаточно штука. И ты улыбаешься. Да. И мир становится лучше. Шарлотка и Наполеон в камышах. Это, конечно, вообще путешествие Шарлотки и Наполеона. Они смотрят мир. Вот у кого-то там, да, то есть какой-нибудь этот болванчик или там собачка на торпеде. У кого-то утка. А здесь Шарлотка с Наполеоном. Они просто обязаны посмотреть освобожденные территории. Жару, полю, раду, да, -да, -да, да да да да да да. Это чтобы вы понимали, мы едем с Лерой, а вот за, за нами как бы вот такая вот история. А, да, не моя рука, которую я сейчас показал. А куча коробок там каких-то одеял, вот масса всего разного. А, мы с Валерией едем сейчас, подъезжаем к Мелитополю. Лер, расскажи, пожалуйста заодно посмотрите в каких условиях мы едем Ну в принципе ничего нового я в таких уже ездил просто они стали чуть жестче вот, Лера, расскажи пожалуйста куда мы сегодня едем вот. пункта маршрута цели назначения что везем то что можно у нас большой маршрут по запорожской и херсонской области поэтому я не уверена что в этот раз мы уложимся в два дня потому что по километражу это действительно очень большие территории Дороги отвратительные. В первую очередь мы везем гуманитарную помощь семьям в тяжелой жизненной ситуации и детям лишены родительской опеки. То есть это и подгузники детское питание, игрушки для оборудования, как раз комнаты для детей, временно лишенных родительской опеки. Это основной объем гуманитарной помощи, которую, когда мы разгрузим, я думаю, что люди поразятся, насколько много у нас всего поместилось, и по стоимости это почти на 1 миллион рублей. Mm -hmm. Кроме того, у нас квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения для нескольких, в числе, добровольческих отрядов и для нескольких трудных на передовой мы обязательно к ним заедем у нас есть даже сюрприз в виде дрона который нам подарила сторона противника это трофейный дрон который нам удалось отнять очень дорогой квадрокоптер которому подобрали специальный пульт специальные батарейки и теперь он идет служить в российскую армию уже против своих создателей против своих первых хозяев есть у нас также сюрприз для одного из парней, у которого завтра день рождения. Мы едем в его батальон оказывать гуманитарную помощь, и ему передали именной торт э, вместе с подарками из дома. Я думаю, что для него это будет удивительным сюрпризом и для всего его взвода, которому достанутся вкусняшки. Ну и, конечно, у нас и торты, и шарлотки, и всякие пиццы, и сосиски, да, вот, которые вот тот Наполеон, вот шарлотка они путешествуют, им тоже интересно узнать, как живет, как жизнь на освобожденных территориях на обратном пути обязательно будем вывозить людей, по пути мы еще заедем в два медицинских учреждения у нас очень редкие медикаменты, которые добывали из-за границы, это специфические заболевания, в которых нужно оказать помощь, и людей уже будем вывозить у нас и старики и дети кого получится, всех захватим с собой потому что сейчас эвакуации с левого берега на территориях фактически нет, то есть эвакуация уже идет из Армянска, поэтому оставшихся людей вот мы захватываем собой. Все, ясно, хорошо. Не стоит пугаться, эвакуация из армянская, я так понимаю, она не означает, что Армянск нет, эвакуирует, виду, что а, эвакуация. а людей забирает, которые туда уже эвакуированы были. Слева, да, это люди переезжают с левого берега, они выезжают в пункт временного размещения Армянской или Джанкоя И дальше распределяются по территории Российской Федерации Просто основная масса людей с левого берега, кто хотел, они уже выехали а Выехали не все, то есть кто-то все-таки затянул И вот те, кто затянул, как раз мы и забираем все, или были специфические добро. условия? Это город Меритополь. Мы едем по Мелитополю, по какому-то частному сектору. Пироги у нас все еще приклеены скотчем. Ну, тортик и шарлотка. Вот. И наконец-то по бам! Я могу видеть Леру прямо вот на расстоянии вытянутой руки, и а вы не за малили, баррикадами это из коробок. Машина просто. Да. Мы потом прикрепим видео, которое сняли, сколько там получилось объем гуманитарной помощи. Люди, это, это вот лучше. так вот выглядит на самом деле салон. Вот. Мы наконец-то освободились от всей этой херни. О, Или ты чувств. Да? Не, ну я имею в виду хрень, ну херню, как бы в смысле, коробок всего этого, просто все очень плотно было. А теперь можем бы спокойно ехать все это. Как будто груз души, Да. Прям. Лера, что ты несешь? Энергетики? Мы же немножко разгрузили, надо... Под, надо Подзагрузиться? Мягкие. Понятно. Так. Лера, человек. Л Лера женщина, а, блин. Но, но такая как бы, как мужик. Ну, в хорошем смысле слова. Вот. Это вот такие замечательные плакаты. Вот в Мелитополе. Россия ⁇ это возможности, Россия ⁇ это вера, Россия ⁇ это развитие, Россия ⁇ это жизнь. Вот. Ну, вот как-то вот так. когда ни в коем случае нельзя проехать поворот потому что прямо у нас антоновский мост <р tôi> после прошлого нашего с тобой туда посещения мне много чего рассказали а -а -а. о том как нас видели на блокпосту как обсуждали заптурить или не заптурить кто-то. Свои, да? Да, да, да. -да. На, белой, на белом, на белом. пожалели? Это наша девочка. Потому что восьмые стали кричать о том, что это наше, как бы не трогать. Это наша должна могла так приехать. Большая белая машина. Это, это хорошо, что мы тебя знают. Да, а вот ехать после комендантского часа, как бы кататься по окрестностям Антоновского моста, это прямо сейчас. Да, то есть мы тоже какой-то херню сейчас занимаемся. Не-не-не, мы вот, ну, видишь, я мы видишь... Мы перестали что... ей заниматься. Да, мы проехали как бы то есть я же говорю, что я очень сейчас внимательно контролирую все повороты и все детали. Класс это надо обязательно выпустить. Вообще велосипеды здесь является типовым транспортом. За отсутствием другого. Да, за отсутствием другого. Это вот здание Алешкинской больницы. Вот такое очень даже интересное с архитектурной точки зрения. Очевидно, что оно построено в конце 19 века. Вот По характерным формам марок оконных. Вот этих вот надстроек сверху. Вот. Лер, теперь для меня скажи, что мы здесь делаем. Мы привезли подгузники противопролежневый матрас, потому что больница продолжает функционировать, несмотря на боевые действия вокруг. Врачи не могут оставить пациентов. Поэтому здесь работает и больница, где лежат люди, угу. и поликлиника. Класс, хорошо, что что-то работает и людям помогает. Если любят, готовы. Треба купить памперсы, спасибо. Вот это уже у меня есть. А с телефоном что случилось? Я упустила. Ночи сюда. А. Что у вас за модель телефона? Ну, у нас раньше Это Panasonic, а старая вообще. Nokia, это конец да. 90-х, начало 2000-х. Дело в том, что тут сейчас Kyivstar и NTS. Vodafone, да. Mm. А у меня тут же Киев там. У меня есть все такие... Ну, уже сучасный далеко. Ну, там Улайф и... И вот этот российский. Ну, тут сейчас... Не можно не позволить, не работать. Я занимаюсь. Так а нельзя переставить карточку? Там... Так она же уже упала в голову. А карточка тоже не работает, да? да я, не знаю. я не знаю. Я ничего не знаю. Не могу я. Высушеные, вот и стоящие. А ты помнишь, как обращаться с такими телефоном, да? Уже... Забуться, да. И там вопрос, какого размера карточка там стоит. Симка, они же там трехразмерные. Я не знаю, есть сейчас такие, там же большие изначальные. Которые... Да, по-моему, там треба их было обрезать, потому что мне не поставили сразу mm -hmm. изначально. То есть вы без связи, получается, сейчас? Я без связи совершенно. Сижу, без связи. Без связи, без... Знаете, ее открыть? А этот телефон у вас не работает? Работает. сейчас карточку попробуем туда переставить. Лера, а если потом ты поставишь его в подобный аппарат, оно не поставится? Ну вот, потому что там микрокарты, а здесь большая. Мы сейчас посмотрим, что здесь вообще есть. Тут Лайф и российский. Ну, зараз тут связи на не можешь позвонить ну да, там целая история, как это понимать. Дело в да. том, что тут, может быть, карточка. Так, она власти, там и да? есть большая, конечно. То есть да, ее не бы отламали. Кстати, кстати, кстати говоря, не факт, что она под, вот, под, заточена под обломку ну, или как. Не заточена. не заточена. Давай не будем портить. Она может и повредиться, и потом ее никто не восстановит. То есть это лучше, чтобы специально обученные люди сделали. Либо просто... Либо такой же телефон-звонилка. Либо да, карточку просто. Да, либо телефон-звонилка, либо местную силу. Карты. Самое надежное, это вот на старый телефон, именно звонилку дешевую приобрести, кнопочную. Старый телефон не работает? Я говорю, новый телефон, а, угу. такой же, он недорогой. А тут, я не знаю, субкарта где-то, не знаю, что. ну, когда мне подключали, то сказали, что я хотела тоже сюда пиэстер, то сказали, что надо обрезать. Ну, короче, я думаю, хорошо, хорошо. А лекарства какие нужно? Просто я их записывала. Тут же торбы, вообще торбы сейчас. Живу ж на веке, я знаю. Это уже простее. Да, да. я зараз записывала в очаг. Не склюжу совершенно. Не могу засынать. Без снотворных, без... Амитриптилин. Мил, ой, я, Сфотографирую на мой сейчас я, сейчас я тебе. Я пока снимаю. Надо? Да. Все хорошо. Навещали здесь одну из пациенток, которая, у меня проблема пролежней. Привезли матрас, ну, то есть, как привезли, Лера привезла матрас соответствующий. Памперсы. Ну, на самом деле, конечно, очень жаль больницу оставшихся пациентов она не эвакуировалась до конца. Вот, врачи многие тоже повыезжали. Здесь вот. видишь, основная проблема, что достаточно много людей, которые палеотильные отделение, у которых нет паспорта вообще, нет документов, которые не могут выехать ни на территорию Крыма, ни на территорию Российской Федерации. А те, которые здесь находятся, не могут оформить социальные выплаты, потому что нет гражданского транспорта. Ну, та же проблема, как у пенсионеров, которые в, и триста, и в поселках. Гром. гром. Главное, чтобы грозы не было. Это не грозы. Mm -hmm. Вот И поэтому здесь основной вопрос Нужно связаться с геническим Понять, можно ли как-то оформлять вот В подобных случаях дистанционно Социальные выплаты Российской Федерации Можно на самом деле Здесь еще и на почту сходить? Или ты считаешь, что это зря потрачено? А, ясно, то есть, все ясно, спасибо Самое забавное Увидеть на улицах Алешек Такого частного сектора Тесну Отдельно хотелось сказать по поводу бездомных животных в, на новых территориях, скажем так. Особенно в тех, которые пострадали. Алешки, безусловно, относятся к таким. Очень много собак, кошек, от бывших, домашних собак и кошек. Эти вот как бы с одной стороны вроде тянутся к человеку, а с другой стороны убегают. И это большая проблема Конечно, главная для нас проблема это люди Но собаки, животные, кошки Это отдельная история Ими заниматься вообще некому Очень-очень жаль Животных А Эдем это где? Это да, вот ближе к, к... к А, ну мы туда примерно едем Я уже немножко разбираюсь в местности Скоро сам могу экскурсии проводить. Кстати... Да, это как раз то место, там, где сказали о том, что командование уничтожили, там, российское. Mm -hmm. И для меня это очень смешно, потому что, ну, вот он, Эдем, вон Антоновский мост. Заезд в сторону, вот, с правой стороны Эдем. Это а Панатаман, вот который? Mm? Это Панатаман, который? Панатаман слева, а вот дальше Эдем. Вон, видишь, Понятно. зеленая вывеска. Показываю вам последствия блин, прилетов. По заведению в Алешках Панатаман называется. А по соседству находится заведение под названием Эдем. Короче, Лер, можешь рассказать, вот что здесь произошло? Ты же приезжала через некоторое время. Как раз прилет и буквально 8 минут, как успели выйти отсюда посетители, потому что была воздушная тревога. Вот и.. Большинство, то есть хозяева успели спастись, сотрудники тоже, а вот несколько посетителей не успел уйти, поэтому здесь три человека погибло. Кто не знает, ну, вот, это вот это не проблема дорожного строительства Украины, хотя здесь много проблем таких. А это блин, следы, короче, свидетельство о том, что сюда прилетало. Ну, соответственно, это одна из главных угроз. Тепло, поэтому в городах, где давно обстреливают, заведения, которые работают, они обкладываются мешками, чтобы стеклом, осколками не посекло. Вот потому что один такой осколок может стоить человеку жизни. Вот, собственно, кафе Эдем. Кафе Панатаман или ресторан. Все заколочено. Ну, я уже об этом рассказывал в другом видео. Там стекла, воронки небольшие из-под 120-х минометов. Недавно был обстрел, недели полторы или две, или, может, даже неделю назад, точно не помню. Вот что со стеной в результате а, пробоины. Вот она в такой орнамент выкрашена. Это такая, видимо, к типа граффити, вот, э, которая отсылает как реклама к вот тому ресторану «Панатаман». Прошу обратить внимание, в каких цветах красная, черная классика. Еще небольшой подсъем Алешек. Просто чтобы увидели вот, вот Ну, Олежки это по-украински, по-русски Алешки. Ай лав Олежки. Это чтобы вы просто видели, да. Погода в принципе сегодня хорошая, довольно теплая. Сейчас подсмотр не погоды, а пустого города. Ну, вот один автомобиль, они периодически здесь встречаются. Но, в принципе, в городе довольно пусто. Ну, мягко говоря, довольно пусто. Город пустой, город мертвый. Ибо здесь, ну, небезопасно, мягко говоря. Несколько историй сегодня уже слышали, как кто-то чудом остался жив, просто от людей живых. Самих людей, которые выжили, потому что там газовый баллон их спас, на удивление. Где-то рядом кого-то прилетело, и кто-то не выжил. В общем, здесь рулетка, даже для обычных гражданских. Остановились, потому что на дороге как раз следы от прилета. Сейчас поснимем. Вот, видно по шиферу, что вот они, отверстия. крыло чем-то нехорошим. Вот так вот это все выглядит. С исколки стекол. Дальше заходить не буду, все-таки чья-то собственность, просто чтобы вы видели, как здесь все, как здесь живут люди. Очень интересное культовое учреждение. Я думаю, это старая церковь какая-то. Не знаю, какого периода в таком заброшенном виде. Это церковь Валёшка. К сожалению, здесь нет ворот. Не осталось никаких указателей, что это, когда это было. Вот. Но прям захотелось остановиться, потому что на фоне заброшенного города... Такая вот заброшенная церковь, храм, не знаю, что это. Или он недостроенный. Возможно, он и недостроенный. Новый и просто не успели достроить. Надеюсь, когда не достроят. А, ну, это типичный фон для Алешек. Короче, пустой, вымерший город Алешки. Вообще, здесь фактически очень мало чего работает. Хотел сказать, нифига, но работает. Работает. Например, вот этот светофор, как мы видим. Это вообще какой-то уникум, потому что я вообще здесь светофоров никаких не видел. Не то что работающих, просто светофоров. А это он, Мне кажется, его просто забыли выключить. Все участвует в эвакуации, помогает. В ту сторону мы ехали полной гуманитарной помощи, а в обратную сторону мы загружаем вещи. Люди выезжают из Олешек остался забирает забирает с собой всю свою жизнь я не помню какого числа там 20 часов или 20 не помню какого очень страшные бои и бои да рядом здесь лежачие село саги и вот это вот этот ресторан Калыпа, вот здесь, здесь были, ну, были страшные здесь были танки здесь были очень много Вон сожженная техника стоит, да, тут, Олежки. Да, сильные, сильные бои. Много было. Ну не знаю, не буду говорить, чьи были солдаты. Или наши, или россияне. Но очень было много. А кстати, вот для вас как бы наши это <с ну, <с украинские Украина, силы? Там, Украина там, да. Ну я говорю просто, я, я просто тут жила, поэтому я говорю. Я, я, я понял. Ну, собственно, вы уже видели в предыдущем, как бы в нашем рот, э, муви, э, скажем так, по Херсонской области. Вот эти вот выезды. Я просто сейчас для зрителя комментирую. Вот, э, пустые Алешки, вот они, кстати говоря, заканчиваются. Вывеска. Просто мы сейчас э, едем, эвакуируем э, одну из местных жительниц. И, соответственно, она рассказывает, что здесь примерно происходило. Поэтому, возможно, какие-то вещи мы вставим потом в итоговый наш репортаж о поездке. И ну, что-то новое узнаете. Там, насколько я помню, две этих заправки, да, Лер? Мы их уже снимали. Ну, войдут, не войдут. Да, вот здесь, да. слово, чтобы понимали, раньше были блокпосты разные. Сейчас как бы этих блокпостов здесь нет. Они поменяли свою локацию. Ну, город такой, в принципе. Здесь почти, кроме оставшихся гражданских, немногих и военных, мало кто есть. То есть он такой уже не проездной особо. То есть просто так сюда люди не заезжает. Вот. Ну это мы уже снимали. Знаменитые Херсонские дороги, яма на яме, на ямы погоняет. Территория розведку так гласит плакат на въезде из Крыма на территорию Херсонской области. Приехали во временный центр, или как он правильно называется? При... Пункт временного размещения. Приехали в пункт временного размещения в Армянске, чтобы разместить женщину, которая эвакуировалась из Херсонской области. Вот, даже начали разгружаться. Но, к сожалению, здесь нет сейчас свободных мест. Поэтому едем куда-то дальше, будем, соответственно, ориентироваться по местности. Сначала все разгрузили, потом все обратно пришлось загружать. Такая история. Находимся в пункте временного размещения. Вот сюда вот в такой импровизированный шкафчик как бы разместили вещи женщины, которые мы эвакуировали из Херсонской области. Вот. Людей здесь достаточно много. Вот сейчас 200 человек, да? Вот. А как долго они обычно здесь находятся? Долго. Вот. На самом деле, это отдельная тема для разговора. Как бы я сейчас не буду на этом останавливаться долго. Но, В общем, про центры временного размещения, я думаю, мы с вами еще поговорим. Да, Лер? Да, да. Спасибо большое. До свидания. Это, это вот такой холл. Хол информация я все я сейчас выйду Сейчас. О, целая куча объявлений за несоблюдение общественного порядка график работы видимо приема перерыва церковный штаб помощи беженцам всем проживающим которые не уезжают ну, все. до свидания вот. И собаку даже приютили. Ну да, к сожалению. Давайте, снимаем фонариком. Ага, вот. И собака даже нашла здесь приют. Вот. Тебе нормально здесь живет? Ничего не говорит. Но колбаса у нее есть. Монетарку, которую на самом деле центр крови. Это квадрокоптер. Каждый месяц Развитие они оказывают помощь то есть Давай, военнослужащим богу, через нашу организацию. А это а непосредственно от нас от добром мира волонтеров то есть мы тоже покупаем их в военнослужащие, они не компактные, но ребятам Спасибо, это хорошо, что, -то что -то пригодится. Все там такие задачи, которые стоят перед нами. Мы даже квадрик. Отлично. Да? 8, то есть он с лучшей сброса и полноценный как бы гидрокоптер с хорошей видеокамерой. То есть можно кошмарить? Да, можно кошмарить. Нужно. Не нужно даже, <с> да? <с> В первую очередь мы хотим, чтобы эти приборы помогли вам сохранить свое здоровье и жизнь, поэтому мы больше всего переживаем у вас. Поэтому берегите себя. Спасибо вам большое. Спасибо большое. От имени всего батальона, от всех бойцов большое спасибо. Нашим бойцам это как раз то, что надо, то, что сейчас пригодится.